Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и я хотела бы рассказать вам о слизнях на перцах, о том, как этого вредителя распознать и какие методы борьбы существуют для того, чтобы снять этот вопрос со своих растений. Сейчас вы видите листья перцев, которые находятся в моей теплице которые изрядно повреждены таким вредителем как слизень наверняка эта картина у вас вызывает шок как она и вызвала шок у меня спустя неделю отсутствия я пришла и увидела данную картину. Первое, что у меня было в голове, это установить, кто же повреждает растения. На моей практике подобная ситуация впервые, поэтому грешным делом я начала думать на муравьев. Собственно, муравьи это были те насекомые, которые мне постоянно попадаются на глазах в теплице, которые постоянно перемещаются по растениям перцев, и по этой причине, как я уже говорила, это была первая мысль, что именно они повреждают Перцы. Но мое предположение было полностью развеяно после того, как я в 10 часов вечера заглянула в свою теплицу и в большом количестве на всех перцах, э, сладких перцах на листве находились слизни, у которых, очевидно, был очередной ужин. Хочу сказать, что далеко не все перцы повреждаются слизнями. В частности, горькие перцы, перцы из категории паприка, почему-то не по вкусу слизням. Зато ранние сорта, среднеранние, все сладкие перцы практически в той или в иной степени обильно истребляются слизнями. Поэтому если вы сторонник употребления и выращивания перцев папричных и острых, то опасаться того, что слизни начнут атаковать листву у ваших растений нет необходимости. они им просто не нравятся. И если у вас такая же проблема, как и у меня в теплице, то тогда необходимо комплексно бороться со слизнями. К сожалению, борьба это не самое лучшее слово в биологическом земледелии, но необходимость получения достаточного урожая с персов, она все-таки на первом месте. Первое, на что стоит обратить внимание, это на мульчирующий материал. В моем случае это была свежескошенная трава, которая спровоцировала активное размножение данных, вредителя поэтому перца мы будем впредь мульчировать не свежескошенной травой а опилками или древесной щепой. можно комбинировать и опилки и древесную щепу, поскольку и первое и второе оно будет приклеиваться к брюшку наших слизней оно будет немножечко царапать резать и сушать и таким образом это будет некомфортно и они будут уходить с вашего участка Такими же свойствами обладают такие препараты, как например диатомит садовый, толченая яичная скорлупа, которая также будет прилипать к брюшку данного вредителя и также будут крайне негативно воздействовать на его дальнейшую жизнедеятельность. Безусловно, можно прибегнуть к различным химическим средствам борьбы со слизнями, благо их большое количество можно встретить как в интернете, так и в магазине. Но ввиду того, что сейчас перцы в моей теплице находятся в стадии активного плодоношения, созревания, то все-таки я склоняюсь к биологическим методам борьбы. По этой причине я буду использовать табачную пыль, которую буду рассыпать как по поверхности почвы, так и в приствольном круге растения и табачной пылью я буду опудривать все перцы в своей теплице также для того чтобы создать неблагоприятные условия для слизни для того чтобы они поднимались по стеблю на растение необходимо в при зоне высыпать какой-нибудь порошок очень хорошо будет и сушать тело Слизней такой порошок, как мел или э, садовая побелка на меловой основе. Берем и прямо около стебля высыпаем данный порошок. Для того, чтобы снизить популяцию слизней, которая уже находится в почве, для того, чтобы сократить количество яиц и потенциального потомства, которое может из них получиться, необходимо воспользоваться биологическими препаратами на основе гриба Баверия. В моем случае я буду использовать биологический препарат фирмы Профит, называется «Здоровье флоры Баверия». Я буду брать столовую ложку данного препарата, разводить 10 литров воды и буквально через пару минут раствор будет готов для того, чтобы им можно было пролить почву. Также еще одним из биологических методов борьбы с слизнями будет являться использование, например, хозяйственного мыла. Либо можно развести любое жидкое мыло из расчета 100 мл на 10 литров воды. По возможности добавить туда березовую деготь и также этим раствором обработать листовые поверхности персов, но имейте в виду, что подобные настои они будут иметь специфический запах и таким образом плоды потребуют дополнительных методов очистки. Но ну же воняет реально. Продолжая рассказ о перцах, я не могла вам не показать растения, которые восстановились после того, как они были мною сожжены азотными подкормками ранее. Если вы обратите внимание, то разница между теми перцами, которые не были спалены, и между теми, которые восстановились, достаточно существенна. Те перцы, которые не спалены, они уже готовы к сбору. А те перцы, которые восстановились, они только находятся в фазе бутанизации начала цветения. Поэтому более тщательно относитесь к уходовым процедурам за своими растениями. Оставайтесь на канале Процветок, радуйте нас подписками и лайками. Всего вам хорошего, до новых встреч!